Здравствуйте, рад приветствовать на канале Помощь с компьютером. В этом видео я вам покажу, что нужно делать, если вы случайно изменили язык-интерфейс в вашей операционной системе Windows. Или хуже, у вас появились вместо языка и иероглифы. Как вот у пользователя вместо русского появились квадратики и всякие иероглифы. Само собой, открыть языковую панель и изменить язык на русский не очень-то легко. Я предложил это сделать с помощью PowerShell. Как раз в этом видео я вам это и покажу, как это сделать. Давайте приступим. Для того чтобы нам открыть PowerShell, нам нужно нажать комбинацию клавиш winr. Откроется окно выполнить. Здесь нам нужно прописать команду powershell.exe Если вы не можете прописать, вы можете скопировать. Команду я пишу в описании к видео. После того как мы прописали, мы должны запустить ее от имени администратора. Обязательно. Зажимаем комбинацию клавиш Ctrl-Shift и нажимаем Enter. Соглашаемся, чтобы запустить это приложение от имени администратора. Откроется вот такое окно. Теперь нам нужно прописать здесь команду, которая позволит поменять язык интерфейса. В описании к видео я добавлю данную команду: set winui language override. Теперь нам нужно прописать строчку: сначала язык, потом страну. Например. Я открою сейчас языковой параметр своей и покажу, как это выглядит. Смотрите, в моем случае есть русский и английский, United States. То есть мы сейчас поменяем на английский. Пишем здесь, yen us Обновили. Видите, у нас язык интерфейса изменился. Теперь мы хотим поменять обратно на русский. ru-ru. Все.